Внученька, родная, от горячо любящего сердца поздравляю тебя, мою дорогую девочку с днем рождения. Мой нежный цветочек, желаю тебе воплотить в себе самые прекрасные черты, быть доброй, отзывчивой, щедрой. Пусть твоя внутренняя красота расцветает и благоухает, привлекая к себе и взоры, и сердца. Радость моя, пусть в твоей жизни будет много солнечного света. Купайся в лучах добра и любви, радуйся, улыбайся, заряжай мир вокруг себя позитивом. Счастье мое, складывай свою мозаику счастья из маленьких радостей и ярких повседневных моментов. Пусть их будет превеликое множество и у тебя получится великолепная картина непреходящего ощущения полноты жизни, гармонии с миром и собой. Желаю тебе никогда не терять надежды и быть оптимисткой, встречать трудности с улыбкой, а провожать с благодарностью, набираясь жизненного опыта, становиться мудрее и сильнее духом. Пусть рядом с тобой всегда будут Сильное плечо, горячие, добрые и открытые сердца людей. Будь любима, внученька, будь счастлива, успешна. Никогда не унывай. Иди по жизненному пути уверенно и с улыбкой. И помни, что все невозможное возможно. Нужно всего лишь приложить усилия. С днем рождения!